очередной никому не нужный стрим ладно конечно тут один-два человека придут почему бы нет угу. стрим уже 20 секунд идет офигеть <звы> а, я знаю что я пропал я просто геймпад приподключил тут еще один сундук я найс это вы нашли его Стоп, чего Подожди, Серёг, это ты открыл там сундук? А почему вы открыли внизу, а у меня сверху появилась вещь? Чего? Ой, я сейчас погоди, я сейчас проверю это внизу, чтоб никого не было, и подойду. Сейчас погоди, раз, два, три, проверяем. Ой, отойди, отойди. Да yep. ничего не будет. <сOR2> <Серьезно>? <сOR2> да, я дурак а Проверил боже? блин самый тупой фейл за мою игру Он обстреливает Вс, забей, забейте на меня Забейте на меня Ставьте Всё, Артём, на. Я в воде, меня не видят а бы... Они чё? меня вообще не видят под водой потому что я знаю, вот я говорю с Рива он такой стоит, а я сейчас с пополз чё-то он то такой смотрит, чё-то а чё там, а он лодку просто смотрит а тебя не видит а я такой около него ползаю дебил вообще Нет. шары, Они глухие, походу, встречают вот Вы сейчас за меня еще запрыгнет. И куда мы пошли? А, минус один. Блять, весело. Я пошел пока сундук посмотрю. Вот Это сейчас? Нет. Уверен, что Это твой? Я... Да. Ладно, шучу все, я так Уже попанялся. Нет. Да вы что делаете? Так, сейчас я в тебя гранату кину, я в тебя сейчас гранату кину. Ой, ой. А? У меня лучшая идея. Давайте, прыгайте, прыгайте. Да прыгай. А? Смы... а почему вы в воздухе Она... застались? Я забежал. Санька, ой, Серег, помнишь, короче? Серег, Серег, стой, стой на месте. Где гранаты? И, и чё встали-то? Все, пакета. Я, я сейчас прыгну это. Если я умуру, передайте ее диглу моему другу. Нет, нет, нет. Я сейчас ту вокруг полностью. Да как? Что происходит? Ну что со мной я не знаю пока что. Ребят, вы меня не остановите, я буду пополз. 20 хп я вам отдамся. В смысле это.. Нет, не в этом смысле отдамся. Кто не подписался тут говно?